Итак, добрый день! Сегодня я продолжаю записывать видео о сервисе автоматической публикации NovaPress Publisher. Я в предыдущем видео уже показывала, как работать в этом сервисе, но сейчас, наверное, еще какие-то моменты я расскажу, на которых хотелось бы остановиться поподробнее. Ну и в принципе... Повторюсь, наверное, то, что было и в предыдущем тоже. Итак, мы начнем. Сейчас я нахожусь в личном кабинете своем. Здесь, как вы видите, у меня есть различные проекты. Чтобы создать новый проект, нужно нажать на вот этот плюсик. Я сейчас покажу, как это делать. Чтобы создать папку, нужно нажать на «Создать папку», а потом уже определить туда, переместить свои проекты. Вот, допустим, если я сейчас открою эту папку, вот здесь вот у меня все проекты, которые относятся к этой папке. Вернуться назад нажимаю и возвращаюсь. То, что не определено в папку, то таким вот образом здесь у меня располагается. Итак, давайте. Так, сейчас удалю. Давайте создадим новый проект. Нажимаю «Новый проект». Здесь мы можем его назвать как угодно. Я пока здесь... Ну, давайте напишем «Тест». Нажимаем «Создать». Сейчас идет сканирование и показываются все социальные сети, все группы в социальных сетях, в которых мы являемся администраторами, модераторами, владельцами и так далее. Здесь можно сразу же выбрать те группы, в которых вы будете постить отправлять свои посты можно это сделать позже то есть допустим здесь вот сразу списка все социальные сети показываются если вам нужно конкретно какую-то социальную сеть выбрать то есть вы нажимаете например вконтакте выбираете здесь таким вот образом например вот группу да нажимаете вот появляется такой вот читбокс он отмечает ту группу в которую вы хотите постить к примеру, я пока не знаю, куда я буду постить, я это э, сделаю позже, покажу, как это можно сделать. То есть, ну вот я, например, ВКонтакте показала, допустим, Одноклассники и так далее. Например, я э, это хочу сделать позже, как я уже сказала. А как можно э, здесь создавать посты? То есть, э, вы берете какой-то пост копируете его здесь вот его вставляете ну как обычно да правой клавиши Ctrl V и так далее так давайте что будем публиковать то есть вот здесь ну допустим какой-то текст вы сами пишите какую-то статью или копируете что-то у вас там есть да вставить например что у вас есть как каким образом можно подгрузить страничку либо ой страничку картинку либо нажать сюда прикрепить фото Здесь вы или перетаскиваете, либо изображение, адрес изображения, либо нажимаете на стрелочку, находите у себя на компьютере, какие у вас есть картинки, то, что вам нужно, и загружаете. Ну, сейчас возьмем какую-нибудь любую. Что можно здесь еще сделать? Можно просто найти картинку в интернете. Ну, Например, давайте... Пойдем в контакт, возьмем любую картинку, нажимаем на нее правой клавишей мыши, копировать адрес изображения. Если, допустим, вам нужно добавить еще одно изображение, то можете таким вот образом, то есть вставляете адрес, и у вас картинка подгружается. Если вы уберете эту ссылочку, картинка оставляется все равно. Таким вот образом можно сразу загружать несколько картинок. Они у вас будут отображаться все. Сколько вы их загрузите, опубликуются. Если вы захотите какую-то картинку поменять местами, вот это можно сделать вот таким вот способом. То есть вы наводите, зажимаете и перетаскиваете. Если нужно удалить какую-то картинку, допустим, вот вы сохранили, вам это не нужно, либо нужно внести какие-то изменения, нажимаете редактировать, убираете картинку, сохранить изменения. Это все сохраняется. Ссылку, например, ссылка у вас на сайт, на канал YouTube и так далее. То есть вы можете либо просто здесь эту ссылочку расположить, ну, скопируете, вставьте, либо вот таким вот образом: так, не туда пошла. Вот здесь нажимаете на прикрепить ссылку. Здесь вы ставите эту ссылочку, задаете, какую вам нужно, например. Вставляете, прикрепляете. Она прикрепляется сюда вот таким вот образом. Здесь можно прикрепить видео, то есть либо перетащить файл, либо найти его в интернете, то есть от видео точно также ссылочку скопировать здесь, вставить, и видео у вас подгрузится. Точно так же видео может подгрузиться, и если вы просто поставите... Проводит, ну, ну, смотрите, путь самого... И путь... То есть если вы, например, возьмете, скопируете ссылочку и ставите ее здесь, то точно таким же образом видео у вас подгрузится. То есть, может, даже и точно так же, если вы, например, даже уберете эту ссылку, это видео у вас будет подгружено. То есть, пожалуйста, можно и видео, и ссылку даже в одном а, посте это все прикреплять, и все это уйдет в вашу группу. Так, что еще? Здесь можно прикрепить опрос. А, опрос, значит, можно прикрепить, тема опроса ну, пишите до да, вариант ответа добавить вариант если нужно ну то есть тоже тут ничего сложного в принципе нет так сохранить изменения либо допустим мы ну давайте тоже напишем тест вариант ответа допустим да добавить вариант нет Ну, либо свой вариант ответа, напишите в Сохраните изменения. И вот таким вот образом. Ну, скорее всего, свой вариант ответа не нужно, наверное, писать, чтобы здесь галочку не могли поставить. Просто в самом посте, когда вы будете писать этот текст, можно это написать. Как изменить? Редактировать. Если нам это не нужно, то нам мы можем это все удалить. Сохраняем изменения. Иногда бывает, что нужно сделать один текст с разными картинками. Как Для экономии времени, как это можно сделать? Мы, значит, нажимаем на пост. Мы, например, какой-то текст сюда прописываем, там, который нам нужно. Да? Нажимаем «Операции с проектом». Нажимаем «Пакетное создание записей». Вот здесь вот написано, сразу появляется вот такой вот значок. И говорится о том, что будет создано несколько записей в, каждом задан... в каждой заданный текст. По... И будет там по одному фото. Что это означает? Вот допустим, если я нажимаю «Прикрепить фото», перехожу к себе и, например, так, сейчас мне нужно будет... Вот у меня как раз, например, много картинок, да. Я беру Ctrl-A, выделяю. Нажимаю «Открыть». Ну, здесь у меня одинаковые картинки. Вы можете точно так же загружать и разные. Тут ничего э, как бы на ваше усмотрение. То есть э, сервис не, не даст вам не сделать разные картинки. Какие хотите. А, ну, также вставляйте ссылки, тексты и так далее, и так далее. Тот, который вам нужно. И посмотрите, каким образом э, это все будет располагаться. То есть... Э, так, ну давайте все-таки, наверное, попробуем сделать разные картинки, чтобы это было более наглядно, чтобы это было видно. Так, есть у меня так, коробки на финир. Ну вот, допустим, у меня разные. Картинки я открываю, загружаю. Потому что иногда картинок много, хочется разные сделать картинки, а текст, например, один. Значит, все нажимаю сохранить. И вот посмотрите, каким образом. То есть, карти... значит пост у меня с такой картинкой, с такой картинкой и с такой картинкой. То есть, я сэкономила время. Я сделала одно... Один текст и сразу же подгрузила несколько картинок. Как редактировать? Нажимаем «Редактировать». Если что-то нужно, какие-то внести, внести изменения, то, пожалуйста, вносим. Внести изменения уже придется только в каждый, каждый отдельный пост. Здесь мы что можем сделать? Действие Мы можем либо запланировать отдельно каждый пост на какое-то определенное время. То есть здесь мы можем... Точное время указать, и оно будет публиковаться в это время. Значит, так по расписанию. Ага, но это не, не здесь не, видимо, нельзя я этим здесь не пользоваться. Покажу, где я пользуюсь этой функцией, когда мне нужно задать именно конкретное расписание для всего списк перечня постов которые я уже здесь загрузила я это сейчас вам покажу так ну вот можно задать время удаления через сколько этот пост будет у вас удален то есть здесь нужно написать допустим через там 30 17 минут час 2 и так далее если должно быть через два часа то есть допустим через два часа там 30 минут можно удалить так здесь и нужно будет написать задать что еще можно сделать здесь вот как раз, как добавлять группы. Можно отдельно добавить группу для постинга. Нажимаем «Добавить группу». Нас снова выкидывает сюда же. Давайте я сейчас выберу несколько каких-то моментов, чтобы показать, как мы потом сможем это все удалить. так Выбираем страницы. Они сюда подгружаются. Смотрите, здесь можно удалить. То есть я сейчас допустим, удалю, вот я, например, ошиблась или я не хочу постить именно в эту группу, я нажимаю удалить. Удалить, да. Если, к примеру, у меня, и я еще хочу добавить, давайте добавим, я сейчас специально вот с разных аккаунтов добавила, допустим, у меня есть подгружено здесь аккаунт мой и еще аккаунт другого человека и здесь вот здесь нажимая так настройки публикации вот здесь не, обычно выходит от чего имени э, дается на выбор то есть либо аккаунт одного человека либо другого но здесь видимо а ну да я здесь и здесь являюсь точно так же владельцем, поэтому мне э, есть возможность не меняя от чего имени идет пост. Поэтому в этом случае значит мы ничего не трогаем. Что еще здесь можно сделать? Например, так, ну давайте сначала завершим со временем, потом перейдем сюда, откуда можно подгружать. То есть вот здесь, видите, есть «Задать расписание». Если мы сюда нажмем, то мы попадаем в такое вот меню. Можно добавить дни, часы, в которые нужно публиковать. Заходим сюда и проставляем. К примеру, я хочу, чтобы мои посты выходили... Понедельник, среда, например, пятница и воскресенье. Либо можно вот сразу каждый день в будние выходные, то есть таким вот образом выбрать. Можно, можно публиковать одну запись в заданное время. То есть можно а, здесь, допустим, поставить, чтобы в это время, а, в эти дни, вернее, выходило, например, там в 13. Так, сначала стереть надо, допустим, в 13 часов, ну, например, 19 минут. Нажимаем «Сохранить». Посмотрите, здесь должна быть такая функция, если она не включилась, то нужно э, поставить задание. Ну, это сейчас, наверное, чуть-чуть попозже покажу будет. То есть, вы можете изменить дату, приостановить публикацию, нажать здесь. Можете изменить. Давайте еще раз, допустим, зайдем изменить. Я хочу э, публиковать, например, по записи. Вот, допустим, я выбираю каждый день. Я хочу публиковать по одной записи каждые, например, там, 35 минут. И здесь, если, допустим, вы можете поставить с 0 часов до 12, можете выбрать, например, чтобы ваши публикации начинались, ну, если вы хотите, например, 7 часов, так, 7 часов, там 10 минут, например, по, ну, тут уже поставите, например, по 23, там, не знаю, 10, Нажимаете «Сохранить». Все, у вас это сохранилось. Дальше. Сделать паузу. То есть нажимаем здесь. Можно посмотреть, когда сделать публика... паузу для публикации. Если это вам необходимо в какое-то время. Пожалуйста, здесь можно точно так же. «День» выставить время, когда публикация должна становиться, когда она, начала, она должна начаться, когда она должна продолжиться. Так нажимаем сохранить. Значит, я пока здесь убираю. Что дальше еще можно сделать? Давайте вернемся. Можно поменять записи местами. То есть, если мы когда сюда нажимаем, у нас показывается сразу же, что у нас есть. И мы вот таким вот образом передвигая, можем поменять, что будет публиковаться у нас в первую очередь, что будет публиковаться во вторую очередь. Здесь можно просто нажать «Перемешать в случайном порядке» и все само по себе изменится. Станет так, как поставить здесь этот сервис. Хочу показать сразу же, давайте пока вернусь, хочу показать на примере, на примере проекта, где много постов. Например, если мы сюда пойдем, операции настройка, поменять записи местами. Например, у нас здесь, видите, показывается определенное количество отображается по умолчанию 10, а я хочу отобразить все, то есть нужно, можно отобразить еще 100, и 100 ближайших будет отображено, либо все, я, например, нажимаю отобразить все, и уже смотрю, что мне где нужно передвинуть, или что мне нужно перемешать, то есть, знаете, что если здесь вы нажмете, у вас все переместится, но опять здесь закроется доступ ко всем, то есть опять будет видно только 10 ваших публикация 10 ваших постов. Так, ну давайте здесь так продолжим. Что еще можно сделать? Автопубликация. Так, это мы посмотрели. То есть мы можем заходить в сервис, в меню, вернее, то, что у нас было здесь расположено. Точно так же можно пользоваться меню, которое есть слева. Значит, автоудаление. Мы можем настроить автоудаление. То есть, например... Вы настроили, что у вас, допустим, постится там раз в три часа. И вы хотите, чтобы этот пост у вас удалялся. То здесь вы это можете настроить. Вы, нужно нажать здесь галочку поставить. Появляется вот такое поле, где вы уже пишете. Например, вы хотите удалить эту запись через три часа. Может быть, вы хотите ее удалить через 10 часов. например. Ну, нажимаете «Сохранить». Это у вас сохраняется. Сейчас я пока не буду сохранять. Формат записи, что здесь? Здесь э, смотрите, в каком виде у вас будет публиковаться. То есть, э, если у вас есть ссылки, например, да, расположены, нужно посмотреть, где они у вас будут располагаться. Внизу с, под, под текстом сверху. То есть, вы это можете поменять. Может быть, вы хотите, например, чтобы у вас теги были находились в самом верху. В общем, все это вы можете поменять по своему усмотрению так также ссылку например можно так, редактировать так вот редактировать и можно здесь уже смотреть что вы хотите подпись фотографии документы несколько видео вот это вот можно здесь поменять изменить удалить например Здесь вот вы внизу смотрите, как это будет выглядеть. Так, значит, здесь я пока ничего именить не буду. Автохэштеги. То есть здесь вы можно добавить, какие хэштеги будут автоматически добавляться у вас в каждый пост, если вам это нужно. Единственное, что там пробела между Текстом, который публикуется, и хэштегами пробела нет. Вот это мне как бы не нравится, здесь вот. вот. то есть здесь можно вставить именно в какой социальной сети, какие хэштеги будут публиковаться. Водяные знаки. Здесь можно водяной знак добавить, и этот водяной знак будет публиковаться во всех ваших постах, если вам это нужно. Здесь вы можете посмотреть, значит, где он будет отображаться. Здесь выбрать вы можете в каком углу, по центру и так далее. Здесь вы можете выбрать прозрачность. То есть от 0 до 90, как он будет выглядеть, этот ваш водяной знак. Так, больше параметров. Отступы даже есть. То есть можно посмотреть минимально, чтобы были соблюдены какие-то отступы. Так, изменить размер. Ну, в общем, вот это все это здесь можно сделать. Все это можно настроить. Сокращение ссылок. Можно применить точно так же сокращение ссылок а, с помощью сервисов. То есть они будут... Вы выбираете, что можно сокращать либо не сокращать то есть сами выбираете для каждой социальной сети google analytics здесь можно настроить аналитику для каждой социальной сети потом нужно будет привязать это google analytics здесь вот сюда пройдете все это посмотрите так давайте вернемся в проект Значит, по времени мы это уже посмотрели. То есть, допустим, можно опубликовать в определенное время, когда вы зададите, у вас все посты уже будут помечены, когда они будут опубликованы. То есть, уж каждому посту будет присвоено то время, когда вы хотите его публиковать. Допустим, здесь один раз в неделю... В определенное время вот все это сразу же пометилось. Но тем не менее можно изменить для конкретного поста и запланировать какое-то свое определенное время, которое вы хотите запланировать. Что еще удобно, помимо того, что... Так, давайте я перейду значит, в тест, в тестовый проект. Например, вы... Хотите подгрузить посты, уже, которые вы публикуете в какую-то свою группу. То есть это все можно сделать. Вот, например, значит я выбираю, например, здесь можно сразу же со своего канала РСС, с видеохостинга можно подгрузить. То есть на ссылку на канал нужно сделать, и у вас все... Видео, которые выходят на вашем канале, автоматически будут сюда подгружаться. Сейчас я в другом проекте это покажу. Сейчас пока покажу, как это можно подгрузить из социальной сети. То есть, к примеру, я выбираю группу ВКонтакте и выбираю ну, любую группу. Например, да? И идет импорт всех, импорт всех записей, которые там есть. Но сейчас пока по умолчанию значит, записи подгрузились. Вот тут написано 54, то есть 50 подгрузились и 4 у меня записи были. То есть что я могу сделать? Я могу сюда пойти, настройки обновления и поменять загружать последние 50 записей. здесь я могу сделать по-моему максимально до 1000 ну вот я попробую допустим до 2000 да должно быть не больше тысячи то есть не больше тысячи последних записей я могу подгрузить что значит можно проверить чтобы сервис проверял все то, что туда будет публиковаться каждые 10 минут, либо тут насмотрение время которого выставить. Так, минимальное, по-моему, 5 минут. А, нет, не менее 10, значит 10. Можно больше, меньше нельзя. А, значит, можно поставить галочку пропускать записи, содержащие ссылки или репосты. То есть, если вы поставите, то все посты с ссылками, они сюда загружены не будут, если вам это нужно. Так, значит, ну и можно нажать сохранить. Так, ну давайте попробуем, что в этом хорошего. Ну, допустим, ну зря, наверное, я сделаю все-таки тысячу, он сейчас будет все это подгружать. Давайте отмены сделаем. Значит, что, если я все это удалю, то вся подгрузка, она исчезнет. То есть все уйдут, все посты, которые подгрузились. Каким образом можно это еще использовать, какие преимущества, так скажем, в этом, да. Вот, например, я добавляю сайт и хочу добавить, например, вот видите, у меня есть специальные вот такие вот группы, я создала в ВКонтакте, они только видны только мне, они закрытые, и я туда репощу все, что я где-то увижу интересное. То есть я не захожу специально, не копирую пост, иду в новопресс, копирую текст, копирую видео. Нет, я просто беру понравившийся мне пост, я делаю. Ну давайте сейчас покажу на примере. Например. Например возьмем мотивацию, да, группу мотивации. Так, я пошла, мне, например, понравился какой-то пост. Ну, надо посмотреть, чтобы он был не рекламный, конечно же. Так. Ага, я не попала в группу. Так, сообщество. Например, в эту группу. Так, ну вот самый первый, например. То есть, что я делаю? Я беру и репощу этот пост в группу выбираю вот у меня, например, есть группа мотивации ну, можно быстрее найти так, мотивация поделиться записью вот я, все, больше ничего я не сделала И... а сейчас мы посмотрим допустим, вот группа мотивации да? сейчас посмотрим ну вот скажи человеку сто раз, что он герой, он станет героем Сейчас вот посмотрим. Так, загрузил аж. А, он у меня две группы оказалось таким названием. Так, и вот давайте посмотрим. Он все загрузил. Так, показать все записи. Так, но ну сейчас тогда не буду на это тратить время, но этот пост загрузился сюда тоже. Слишком много. А, ну давайте сейчас изменим, например, загрузим. Так, настройка обновлений. Так, 50. Так, и здесь 50, но почему-то подгрузил намного больше. Кстати, вот иногда бывает, например, что если подгружено больше, чем нужно, так, давайте я обновлю, посмотрю, что будет. Интересно. Так, ну если, например, такое приключилось, я понимаю, что 700 это слишком много. Но, например, я подгрузила посты, но я не хочу именно сюда постить все то, что здесь есть. Я могу либо здесь вот нажатием, вот посмотрите, если я нажму, то эта запись опубликована не будет. Единственное, что нужно быть очень внимательно, тут такая вот кнопочка на серо. Если я нажму, она становится темно-серая. Но если вы торопитесь, это, допустим, может не сработать. То есть нужно быть внимательным. Либо нужно сделать вот таким вот образом. Так, но ну уже удалить, да, подгруженный удалить не дает. О, дает только редактировать. То есть вот таким вот образом можно... Вот смотрите, давайте сейчас здесь покажу на верхней. Я нажимаю удалить. Вот как раз не сработало. Еще раз, вот сейчас сработало. Она пометилась на удаление. Сейчас посмотрим, значит, в виде диска от этой записи не будет. Сейчас я сделаю обновление. И вот ее нет. Так, еще... Так, кстати, пропала. Видимо, все-таки группа одна, но иногда бывает такой небольшой глюк. Кстати, есть группа. Вконтакте этого сервиса и там можно задавать вопросы, если иногда что-то бывает. Но это технические сбои бывают у, любой, у любого сервиса, у любой программы, то есть это как бы не критично. Вопросы решаются, ответы на заданные вопросы всегда получаешь. Так, Почему я хочу акцентировать именно вот на этом способе? Потому что он намного экономит время. То есть, как я уже сказала, не нужно отдельно копировать, ходить каждый пост. Можно один день, допустим, посвятить поиску какого-либо контента. Единственное ограничение, что в одну группу в день можно репостнуть не более 50 постов. Вот. Ну, Допустим, можно это продолжить на следующий день, или можно еще одну группу сделать, либо можно то есть мы сюда добавлять можем еще не только эту, например, можем добавить, не знаю, любую любой другую юмор, например. То есть из этих групп мы можем добавить, ну это я сейчас просто показываю для примера, что можно сделать. Вот тоже подгрузилась, и мы можем, как я уже показывала, если мы хотим, мы можем... Поменять записи местами, удалить те, которые нам не нужно, это все равно получается намного меньше времени, если бы мы все это делали вручную. Так, что еще можно здесь сделать? Так, ну здесь я уже показала, как это мы удаляем. Сейчас просто хочу сразу же подумать, чтобы полный, полную информацию загрузить в это видео так что здесь еще можно так угу, создать да сначала я покажу каким образом делается подгрузка из канала youtube вот у меня есть такой отдельный отдельный проект здесь как раз подгружено с канала ну, здесь вот таким вот образом это выглядит то есть разместила ссылку на свой канал. И теперь как только выходит видео на канале, у меня сразу же подгружается сюда видео. И так как у меня здесь стоит расписание, оно потом автоматически публикуется сразу же во все социальные сети. То есть здесь можно делать только в одну соцсеть, если вам нужно. И в одну социальную сеть, в одну группу. Можно делать в одну социальную сеть в несколько групп можно себе на стену, точно так же вот здесь, куда публиковать, выбираем. Можно, единственное, что Facebook не любит одинаковые записи. Если вы хотите сделать для Facebook, то нужно будет, ну, чуть посложнее, так скажем, да, эту систему сделать. То есть, например, сделать один проект для публикации Facebook, допустим, в одну группу, потом сделать еще один один проект и менять там, либо э, можно сделать подгрузку из этой же группы. Ну, например, давайте, чтобы было понятно. Например, э, группа один, например, да, назовем ее, чтобы было понятнее. А группа 1 в Фейсбуке. Я туда разместила посты, они ушли. А потом я создаю проект э, номер два и это у меня будет э, вернее, следующий проект, и буду репостить в группу 2 в Фейсбук. Для того, чтобы в этот же день этот пост ушел, мне нужно сделать какие-то изменения. Либо чуть-чуть текст подправить, либо сделать, э, э, как я обычно делаю. Я делаю, э, значит, пост добавляю туда хэштеги и делая подгрузку из группы 1 в проект 2 в группу 2, я, э, например, либо это в другой день публикую, либо просто изменяю что-то в, в хэштеге, убираю, допустим, один хэштег. И уже получается пост с новым наименованием, с новым текстом, и он тогда уже уходит. Вот таким вот образом. Так. Что еще можно сделать? Значит, можно переименовать. Для того, чтобы, допустим, переименовать проект, можно либо здесь нажать переименовать, либо просто здесь щелкнуть, переименовать, как вы хотите, что-то здесь добавить, убрать, и нажать переименовать. Так. Так. Пакетное создание, значит, я показала. Как подгружать это можно с канала показала. Можно создать копию. То есть, что, допустим, вы хотите по какой-либо причине создать копию, там что-то убрать, изменить, но ну, вам нужна копия. То есть, вы создаете копию и смотрите. Здесь можно сразу же поменять название проекта. Можно копировать настройки, то есть, вам уже не нужно будет эти все настройки прописывать. Можно копировать записи проекта. Можно копировать статусы. То есть у вас будет скопировано, какие уже посты опубликованы, какие нет. То есть тоже на ваше усмотрение. Давайте, например, создадим копию. Прям напишем. копию, чтобы было видно. Создать копию. Идем в мои проекты. Вот видим копию. Если нам нужно его удалить, нажимаем сюда. Смотрим, можем это перенести в папку, поменять записи места. В общем, даже отсюда, не заходя внутрь проекта, можем это сделать. Еще даже здесь можем, тоже не заходя внутрь, сделать копию, переименовать, либо удалить. Удаляем. Значит, создать папку. Давайте сейчас покажу. То есть создаем папку, так, не папку. А, ну да, все правильно. Создаем папку, называем тоже ее тест, например. Создать. Вот она. И я, например, хочу перенести. Вот когда появляется вот здесь вот стрелочка, да, такая, мы отпускаем, заходим в эту папку, и вот у нас в этой папке этот проект. Для того чтобы его убрать, нажимаем и перенести, нажимаем перенести в верхнюю папку. То есть он отсюда удаляется. И появляется здесь. Сейчас проверим. То есть его здесь нет. Здесь он у нас есть. Так, нажимаем. Что еще? Давайте посмотрим. Так, еще очень удобно переносить опубликованные записи. Если, к примеру, вы уже что-то опубликовали. Давайте я другой посмотрю. Например. Нажав вот на эту вот, вот, то есть у нас ожидающие публикации. Но ну, здесь у меня уже закончились посты. Значит, вот они какие были. Можно посмотреть все записи, которые были. Ожидающие. опубликованные. Вот все опубликованные, они будут вот в таком вот виде сюда располагаться. Для того, чтобы вернуть их в неопубликованные, вот нужно на эту стрелочку нажать и этот пост вернется в опубликованный. Сейчас я пока не буду нажимать, потому что он у меня потом идет уже тоже в публикацию. Мне это не нужно. Еще хочу показать, иногда бывает так, что пост в какую-либо сеть не уходит. Вот он как раз. Видите, красный-то все зеленый, зеленый и красный. Для того, чтобы понять, почему этот пост не ушел, нажимаем сюда и нам показывается, куда он именно не ушел. То есть у меня здесь несколько в социальных сетей в группы в несколько групп и в разных социальных сетях и давайте посмотрим он не ушел например вот facebook то есть все здесь зелененьким вот он и написано то есть причина здесь описано допустим для того чтобы этот пост опубликовать еще раз можно вот здесь. Вот видите, написано «Опубликовать еще раз». Вот я сейчас нажму и сейчас посмотрим Иногда бывает, что он все равно не уходит. Вот здесь написано «Запись опубликована». Все равно бывает, не уходит. такой тоже бывает. Ну, сбои, как я говорю, уже иногда встречаются. Но, посмотрите, вот он. Здесь он опубликовался. Здесь все галочки стоят. То есть, эта запись ушла. Таким вот образом можно внести эти изменения. Так. Что еще? Так, давайте еще раз зайду, посмотрю. Так, время мы установили. То, что здесь, допустим, вот эта вот запись всплывает это у меня какой то какие-то старые проекты, которые уже не не работают, надо зайти их отменить, чтобы они такие вот сообщения не выдавали. Слишком у меня их уже много. Так, ну значит, как удалять я показала, как добавлять показал, откуда загружать тоже показала. Время, изменения, как и редактировать тоже показала, нажимаете. Допустим, у вас задано время, да? Да когда будет следующая публикация. Так, давайте здесь это уберем, потому что, например, мне не нужно публиковать. Приостановим публикацию. А для того, чтобы возобновить, нужно будет сюда нажать. То есть вернемся теперь в проект. А предположим, что у нас стоит время публикации да, допустим, раз в день. Но мне хочется именно сейчас опубликовать этот пост любой, даже если на нем стоит какое-то время. Я просто нажимаю опубликовать и этот пост уходит у меня в группу. То есть ничего тут такого, не нужно ни время дополнительно ставить, ни что-то менять, просто даже если, как я уже говорю, стоит другое время, просто нажимаю опубликовать и он публикуется. Так... Давайте еще посмотрим, что можно сделать. Так, здесь у нас настройки уведомлений. Здесь у нас личный кабинет. Пополнить счет, аккаунт, выйти. Ну, это ничего тут нет. Так, настройка уведомлений можно посмотреть. Вот как раз. Всплывающие уведомления я поставила, их, кстати, можно отменить. Уведомления на рабочем столе, уведомления в Телеграм. То есть, все это вы, вы можете видеть. Можно все отменить. Системные обновления, все события, ошибки. Так. Так, ну закроем настройки, как подгружать, показала, пакетные показала, поменять местами, копию переименовать, удалить. Ну, в принципе, основные моменты я показала. Все удачной работы. Экономьте время и чтобы ваши группы были наполненными и очень информативными. Всего доброго. До свидания.